Всегда приятно, когда на территории, да, или в том месте, где вы проживаете, все как бы архитектурно радует глаз. Детская, игровая, спортивная, бассейн. Найдите мне подобное, да, где можно за 5 миллионов рублей, грубо говоря, купить вот со всей этой инфраструктурой, с парковками, с видеонаблюдением. Новое. 22-23 квадратных метра практически у нас данная квартирочка получается. Имеет два окна. У вас есть вариант либо в два уровня, либо вариант вот свой на первом этаже с террасой. И вот ваша терраса. Здесь вы ставите ротанговую мебель. Навес вам уже сосед сверху он делает, там уже создает. Всем огромный привет, дорогие друзья. Мы находимся находимся в городе Сочи. Все как обычно. Город Сочи. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. И вот, к вашему вниманию, классный комплекс, который я вам сейчас покажу, который обязательно нужно вам э, знать, ознакомиться и, в общем, рассматривать к вопросу покупки недвижимости в городе Сочи. Если вы вдруг интересуетесь недвижимостью в городе Сочи, то этот комплекс будет вам интересен поехали начинаем дорогие уважаемые друзья этот комплекс называется солнечный остров сейчас я расскажу и покажу почему это называется удовольствие солнечный остров прежде чем попасть на территорию вот здесь у нас вот видите вот калиткой ну не открывается магнитный замок все как положено здесь работает вот такая система. пи пи перри пи пи пипери пи пери -пи -пи -пи -пи -пи. ой ой куда я нажал сбросить ошибка правильно короче за вами наблюдает черный глаз или красный глаз ой куда ты звонишь отключись боже я не знаю это был я уходим дальше дорогие друзья в общем система нипель да у меня есть вот ключики, я открыл ворота и устроил операцию проникновению. Вот я внутри на территории, ключик обратно. В общем, собственник сейчас <смех> нажмет и ворота закроются. Территория закрытая, само собой разумеется, все под видеонаблюдением. Вот, смотрите, внимательно видите, здесь камера. Камера наблюдает за всем происходящим на территории. Исходя из этого, здесь никто не балуется. Все живут тихо, мирно, спокойно и дружно. Смотрите, везде красивые дома, реально. То есть, вот, всегда приятно, когда... На территории, да, или в том месте, где вы проживаете, все как бы архитектурно радует глаз. И, исходя из этого, получается такой... Э Архитектурный оргазм, грубо говоря да, Исходя из того, что куда бы ты ни посмотрел Везде красиво Здесь красиво, там красиво Туда смотришь снова красиво В общем, везде э, душа радуется Так вот, в общем, здесь будете с утра просыпаться И получать э, культурный оргазм Дорогие друзья Смотрите, здесь у нас есть квартирки на первом этаже Есть квартирки на втором этаже, но они двухуровневые А есть квартирки просто в один уровень Вот смотрите, это следующая очередь комплекса нашего Называется Солнечный остров Вот смотрите, там машины во дворе понапарковали Здесь машин еще пока нет пока нет по причине того что это непосредственно удовольствие у нас вот буквально недавно сдалось и сейчас здесь во все активно идут ремонты смотрим внимательно смотрите парковочные места пим пи пим пим возле на первом этаже, либо вот там вот, непосредственно перед нашим э, солнечным островом. Почему так назвали? Ну, потому что, вы посмотрите, блин, я иду, у меня глаза, аж хочется очки надеть, хотя я очки сроду не таскаю, потому что солнце просто бьет в глаза. Это реально солнечное какое-то невероятное место. Смотрите, реально, смотрите, какое солнце. И вот, видите, территория здесь общая. Там наверх заезд, здесь заезд вот для этих людей. Короче, система такая, что сюда на территории попадут автомобили только вот этих вот собственников грубо говоря домов то есть тык -тык -тык -тык. люди вот с тех домов сюда не могут проехать потому что у нас здесь видите пешеходные зоны сам солнечный остров он соединяется пешеходными маршрутами но не автомобильными то есть получается если у вас нет ключа вы не наедете не заедете на своем автомобиле от вот, грубо говоря вот от этих домов туда вот вы никак не проедете надо только опять выезжать через наружу, имея ключ открывать ворота и заезжать вот видите как все это удовольствие у нас выглядит и если мы поворачиваем свой взор сюда у нас здесь детская игровая спортивная бассейн в общем территория также у нас есть здесь спортивные всякие всякие игровые места но я начну наверное со святая святых вот с этого дела здесь чтобы попасть вот сюда нужно забить код пароль мороль но мне предварительно его открыли я вот видите оп, пакетиком вот так поставил потому что даже на игровую дети не зная пароля они не попадут смотрите шлеп туда и все, кнопочка, а как я теперь выйду? Где-то была кнопочка, как-то собственник мне показывал. не вижу я кнопки-то, как выходить теперь, ну ладно, буду что-нибудь на тыку как-нибудь, разберемся. Так, выкидываем эту мусорку, смотрим, здесь есть зашла управляющая компания, лавочки, видите здесь, футбол, волейбол, я не знаю тут во что играют дети. Здесь у нас большая детская игровая зона, место для детишек уже тут, да, по разным группам возрастов детей и конечно же конечно же если у нас солнечный остров на любом уважающем себя солнечном острове должно быть что правильно Бассейн, Дорогие друзья, вот это наша эмблема. Солнечный остров. Остров Клубный комплекс. Ну, действительно, на самом деле, это классный клубный комплекс. Давайте-ка вот с такого ракурса, с такого вида. Это у нас детский бассейн, который действующий, круглогодичный, подогреваемый, с освещением. Хочешь ночью купайся, хочешь днем купайся, хочешь утром, хочешь вечером. А это уже большой глубокий. Большой глубокий реально. тут. Вот там вот я вижу, что... Вот сейчас опустить вот эту, что ли. Померить глубину, ладно, не буду баловаться. Вот здесь помельче. Yeah. <laughs> Но там поглубже. Это для взрослых, там для молодняка. В общем, здесь есть где искупаться. Солнечный остров. Реально так неплохо, да, смотрится. Где можно купить уровня сегмента недорогого, да, сегмента, э, уважающего себя м -м, такой вот комплекс, чтобы был с бассейном. Вот во всем вот в этом, как оно вот сейчас сделано. Вот найдите мне подобное, да, где можно за 5 миллионов рублей, грубо говоря, купить вот со всей этой инфраструктурой, с парковками, с видеонаблюдением, новое, с бассейнами двумя, тут с лежаками, видите. Да, с детскими площадками, с спортивными площадками, да, нигде нету. Я вам реально это ответственно заявляю. Здесь же у нас, смотрите, душевые. Так, что тут по воде? Так. А -а -а, одолется, так, не промок. Надо свет отключить. Кто-то свет включил, не выключил. И что-то она горит. Ну, наверное, так надо, чтобы она круглый год горела. Так, сюда заходим. Санузел есть. Мало ли кто пошел купаться и. Приперла. Вот, пожалуйста. Ну, правда, тоже выключателя я тут не вижу. Смотрите, классно так сделано. Вот. Что-то как-то мне это даже не симпатично смотрится, да, вот эта плиточка. Что с водой? Нормально. Вода есть. Это я. Всем огромный привет. Очень приятно. Я думаю, вы уже в курсе. Закрываем эти двери. Да? Все, погнали. Теперь, наверное, посмотрим парочку квартир. Квартирки, как правило, тут типовые у нас планировочки. И, в принципе. В принципе, тут уже живут люди, и вы тоже будете жить. А будете жить, куда вы денетесь? В принципе, здесь за 5 миллионов рублей вы можете купить, знаете что? Вы можете купить полноценную однокомнатную квартиру. Где можно купить в городе Сочи полноценную однокомнатную квартиру за 5 миллионов рублей с бассейном, со всеми вот этими вот вещами, что я перечислил? Да нигде, только в Солнечном острове. Теперь приступаем к обзору самих квартир. Смотрим внимательно. А, например, ту квартирку, которую сейчас буду показывать, да, за пример показываю на примере вот того, что сделано. Как вы поняли, здесь на первых этажах у нас идут квартиры с террасами, вон они, да. Если мы смотрим отсюда, то видим то, что вон они, квартиры с террасами, видите, на первых этажах, и туда, в принципе, доступа никто не имеет, только квартиры с первого этажа. Если мы говорим о вторых этажах. Вот видите, вот такая же квартирка у меня. Сейчас я ее буду вам показывать. Видите, люди сделали вот такую вот террасу, балкон с выходом со своего этажа, вместо двери просто ставится стеклопакет переделывается, делается двери люди выходят, вот, сейчас они настил сделают, видите, ограждение и вот, с этой стороны еще этого нету люди не сделали, да, если вы заметили снизу есть терраса, но вот сверху над террасой вот такое вот балкона место так вот, сейчас именно эту квартирку, которую я покажу одну из первых, того, что здесь имеется с первым, на первом этаже есть квартиры пожалуйста, дорогие друзья, запросто я вам тоже их организую, покупайте без проблем цены здесь недорогие доступное, все это у нас удовольствие и вот у наша квартира та же самая То есть, по примеру того, что мы видели там Здесь то же самое, можно сделать огромную террасу Вот от того пролета до этого пролета Вот эти два окна, это квартира в продаже Цена вообще подарочная 5 миллионов рублей, 22 квадратных метра Смотрите, на этаже, грубо говоря, здесь в чем фишка Раз, два, три, всего три квартиры Кайф, кайф, кайф, кайф, кайф, кайф. И вот эта квартирка, 22-23 квадратных метра практически у нас данная квартирочка получается, имеет два окна. Как я говорил ранее, вот здесь делаем полноценную открывную дверь и выходим на наш балкон. Вот тут настил-навес, и у вас получается здесь выход на ваш огромный балкон-террасу. С вот таким вот видом, с басиком, с детской площадкой, ну и хорошим видом из окна. Согласитесь, это полноценная однокомнатная квартира по цене 5 миллионов рублей. К вашему вниманию, естественно, будет очень хороший шторг. первому хорошему... Человеку-покупателю. Смотрим, здесь у нас что? Кухня, грубо говоря, санузел. Там у нас что? Или наоборот, кухня с выходом на террасу. Вот такая квартирочка имеется здесь в продаже. Двери. Что по дверям? Двери качественные, неплохие. Эль Порта. Ну, тяжелые такие. Вроде менять не стоит. В принципе, нормально работают. Вот такие квартирки есть в наличии. Далее. Вот такая квартирка тоже в наличии. Смотрите. Если вам не нравится обыкновенная квартирка, как показал Ту Я предыдущую, да, 22 квадратных метра То берите вот такую Это 45 квадратных метров, но в два уровня Вот там, видите? То же самое, что у нас здесь внизу То же самое там наверху Покупайте вот такую квартирку И вот здесь вот такие вот у вас будут виды Давайте выглянем Здесь у нас еще дополнительные вот такие вот места Видите? Чик -чик -чик. Парковочка. Здесь у нас просто, как говорится, чисто, и там вот вдалеке даже видно море. Квартира видовая с прямым видом на море. Вот почему можно купить эту квартирку? Кто-то думает из вас, а я не думаю да нет, думая скажу. В общем, короче, дорогие друзья, вот такую подобную квартирочку можно купить за всего-то 7 миллионов рублей. 7300, 7500. <как> Она в два уровня. То есть получается у вас здесь одна комната, и там наверху две комнаты. Вот такие вот дела. Квартиру либо берете в один уровень, либо берете в два уровня и живите на здоровье, короче, как говорится. Но там наверху у вас и окна, видите, полноценные, он свет светит. То есть, квартира в два уровня. Раз, два, три окна, то же самое там наверху, только она в два уровня. Лестничку сделаете и живите на здоровье. Самое главное, что получаете вы это удовольствие недорого. То ли вот э, вот такую квартирочку с вот такой вот террасочкой вот сюда с выходом, да, вы получаете за 5 миллионов рублей. То ли вот ту двухуровневую вы получаете за семь триста, в зависимости от этажа. То есть, как говорится, выбора у нас здесь достаточно. Действительно комплекс интересный, своеобразный. У вас есть вариант либо в два уровня, либо вариант вот свой на первом этаже с террасой. Либо у вас есть вариант просто... Такой, как у меня, вот небольшой, и то, что я показал, да, с балкончиком. Короче, как говорится, есть э, варианты, что выбрать на территории данного комплекса. Разные варианты, интересные, симпатичные. Еще раз говорю, комплекс построен, сдан, сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Безопасный комплекс, проходят ипотеки, в общем, есть даже беспроцентная рассрочка. Как говорится, дорогие друзья, все обсуждаемо. Вот так вот смотрится данный комплекс у нас с этого ракурса, весьма неплохой. Это вот, я смотрю, люди решили сделать себе тоже террасу. Да, правильно, да? Сейчас они вот тут двери изменят, и вот сюда будет у них свой выход. Ну, короче, как говорится, кто во что гораст. Это у нас Сочи, если что. Прихватизация. Прихватизация в городе Сочи, ее никто не отменял. Идем гуляем, дорогие друзья, сейчас еще покажу вариант на первом этаже с вот такими вот первоэтажными террасами. То есть это, грубо говоря, вот как я показывал, да, он наверху люди сделали, бам-бам, себе наверху навес. Здесь внизу вот такая же петрушка. Вот, пожалуйста, квартирка нормальная, неплохая, вот, можно иметь вот такую квартиру. То есть, что у вас получается, грубо говоря? Вот то же самая квартира, как я показывал там наверху, 22 квадратных метра, да? Только вы берете ее на первом этаже с террасой. Вот она, свой собственный вход. Вот тут у вас тарам, вот так вот и вот ваша терраса. Здесь вы ставите ротанговую мебель. Навес вам уже сосед сверху он делает, там уже создает. А наверху можно купить... Короче, у меня, как говорится, вот эта есть и вот та есть наверху. Здесь у нас терраса, там у нас такой огромный балкон. Что вам больше нравится? Хоть первый этаж, хоть второй этаж. Ради бога вообще. Купите квартирку одну из этих двух. Сделаю, как говорится, вам подарок от компании Сучьё Сделаю вам чистовую отделку в подарок, как говорится. Ради бога. Так, увижу вот эту квартиру, а калитка... Вот она, квартирка калитка так заходим вот та же самая петрушка вот такую не хотите ли тоже дорогие друзья в районе но это правда не за 5 миллионов рублей как-то а вот это стоит сейчас вам скажу точно Площадь та же самая. Хорошая, кайфовая квартирка. 22 квадратных метра. Можно подобную квартирку у нас купить от 6 миллионов рублей. Естественно, реальному покупателю торг. Смотрите, да? У вас тут площадь террасы такая же, как площадь реально вот этой квартиры, да? Ну, по сути дела, обалденная, да? Ну, неплохая же, да? И тем более, за 6 миллионов рублей или за 5 миллионов рублей получаете полноценную однокомнатную квартиру, делите пополам, там в углу санузел, и еще своя собственная терраса. Вот на террасе сидите, балдеете, тут в не дуете. Что вы тут делаете-то? Не знаю, там на качалки гостей принимайте. Ну, прикольно, да, и у вас тут место непроходное, свой отдельный вход, тихое, спокойное место, новый дом, безопасный. Сразу же оформляемся в Росреестре, заходите на ремонт, живете, балдеете. Ну и, короче, в Сочи живете. И, как говорится, вот эта вот поговорка, Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, она реализуется. И вы счастливые собственники. Мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима, Дима ЮДВ. Юдаков Дмитрий Владимирович, дорогие друзья, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Ну, конечно же, звонить, если вас одно из этих предложений заинтересовало. Если что-то заинтересовало, просто напишите мне на WhatsApp, скажите, Дима, хочу, отправляй информацию или забери меня где-нибудь в городе. Е поехали, покажи. Я вас беру и показываю. Ну все, мои дорогие друзья. Увидимся, надеюсь. До скорой встречи. Вам всего хорошего. Пока.